Привет, дорогие друзья, с вами снова Фишная Машина, и сейчас мы с вами погоняем. Наконец-то добрались, 34 уровень, сейчас пройдем его на нашей супер-мега-крутой машине. На какой же машине будем проходить сейчас 3-4 уровень. В общем, будем проходить на костыле Как-то он мне э, прилюбовался. Я уже прокачал. Он у меня уже достойный парень. И давайте-ка посмотрим, справится ли он с этим заданием. А я, кстати, ребят, напоминаю, обязательно в комментариях пишите, кто не помнит, кто не слышал. Для того расскажу. Я предлагаю запустить новый квест. Э, проходить э, игру в э, хищные машины третью часть, каким образом а, чтобы машина просто тупо самостоятельно проходила а, ну, чтобы было интересно ну, берем две машины, допустим, костыль и Танкоминатор определенный уровень ну, в комментариях пишите да, любую машину пишите, которую только знаете в хищных машинах, и любой уровень я на своем канале что делаю, я читаю, естественно, ваш комментарий, ставлю ему пальчик вверх и э, дальше выбираю этот уровень Выбираю первую машину, выбираю вторую машину И вообще полностью ей не управляю А потом просто тупо сравниваем, какие результаты какая машина показала Если вам интересен этот челлендж, пишите в комментариях машины уровень э, Будем уже наконец-то запускаться Но пока едем, э, Костель я вижу в принципе, в принципе справляется У нас уже аж целый щит э, Кстати, напомню у уменьшалки я их обратно взял, для чего взял, э, с ними проще, ну, реально мне проще проходить. С обычными бомбами как-то тяжелее, и для того, чтобы пройти уровень, а не набрать максимальное количество счетов, я предпочитаю использовать уменьшалки. Не знаю, как вы, э, ну, в принципе, я думаю, что я узнаю в ближайшее время, поэтому пишите в комментариях, какие фишки, плюшки используете вы, я пользуюсь именно этой плюшкой. Кстати, я заметил, что Хил Клим Рейсинг, что-то вспомнилось, давно не играл. Кстати, кто ждет выпуски по Хил Клим Рейсинг, вы пишите в комментариях тоже. Ну и не забываем пальцы вверх. А пока едем, и кто еще заметил, что последнее время хищной машины, особенно третья часть, ну, вот первую, вторую я давно не играл. Кстати, нужно будет как-нибудь по поиграть, и показать, вместе с вами погонять. В общем, игра третий выпуск начинает как-то подглючивать. Я смотрел недавно обновление, обновлений нету. Обычно всякие штучки происходят либо перед обновлением, либо после обновления. Ну то есть обновление поставили и все, пиши, пропало, приходится начинать с нуля. А у меня как-то так получается, что ну, я не знаю, обновлений нету. Вроде последнее. Все установлены и все равно игра глючит. Кстати, есть целое видео, э в котором я показал очень большой глюк. Там был очень интересный. Рассказать не буду. Смотрите на канале предыдущие выпуски. А пока мы уже потихоньку подбираемся к самому финалу. Неужели еще и три счета будет? Нет, три счета не будет. Но я прошел этот уровень, ребята. Пальцы вверх, подписка. Пока-пока.